Добрый день, сегодня у нас на канале очередная распаковка. Здесь, я кажется, подозреваю, что в этом пакетике... Наждал я это очень давно. Если бы то самое. И уже вернул деньги за товар. Так, глянем. Правильно, я думаю, да? Это... Такое покрывало. Как это называется? Да, короче фарту для постригания бороды в основном здесь вот липучки вот липучки здесь вот эти вот липучки они прикрепляются к петелькам и можно спокойно присоски приклеивать к кафелю. кафелю, к стеклу, а обратной стороной к шее. И таким образом, я картинку помещу, как это выглядит, таким образом борода, если брить бороду, если постригаться, волосы будут не по полу разлетаться, а именно попадать на этот факт. Ну, такая вот интересная вещь. Ссылка там в описании. Продавец мне вернул деньги. Это уже второй распаковка, вторая распаковка за неделю может. когда последний раз у меня тоже была такая большая. ключи когда я распаковывал тоже. Я уже не ожидал их, что они придут. Деньги я вернул. Продавец вернул деньги, открыл спон, все День. ништяк и товар есть. Надо писать продавцу письмо, получил товар и так порядочно буду деньги. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем, Всем удачи, да. Скоро будет новый распаковки придут. Уже часть распаковок будет на детском канале помещать. Да, Все.